Своего... значит так, по документу, которые ты принес с Агропрома, кое-что начинает да, проясняться, но все, что нужно сделать, получить вторую ключ. приветствую всех таких, на канале Артем Мурсов и Артём мы приезжаем проходить сталкер через Чернобыль в прошлом чести мы дошли до бармана до мы... задумали <кхе> теперь мы теперь мы пойдем пробираться на базу потом забирать ключи Бурова ну еще, в общем, найти вход в лабораторию сюда. Подходи, значит, для таких как ты у меня всегда есть кое-что интересное. Торгуемся. <связь> <связь> <связь> <связь> так, сколько на 7 тысяч. Никого... Так, я вам уже... пожалуй. Женщина. еще? Ну, да, отлично. <смех> ну что, дружище, как оно? Кусок бы мясо такой... Как здоровый, оно? Чтоб прям свертела, спорчащий соль, чтоб... Здорово, обещанный. Семь килограмм, Отлично. Много десять тысяч Таки накоплю на свой домик, чтобы яички. и И если... что у нас? Ну еще вот разных... Все. Мне так... <клышко> <клышко> <клышко> <клышко> Вот теперь можем управляться. Унижаешь... Пробраться на базу. Темные доли. Проходи, не задействуй. Так, где на темную долину сюда. что он скажет. Иди своей дорогой, Старкер. Пойдем задерживаться, чего устянуться. Что может интересно сказать? Я как-то не в курсе последних событий. Так, торговать что с ним? Ну Иди своей дорогой, Старкер. Иди своей дорогой, Старкер. Yeah. так отлично смотри, о, -о, -о, -о. Хорошо. Ага. Uh -huh. Так, нам туда получается, Who we'll do? лям буду! Ладно, мразь, живи! Но на глаза мне больше не попадайся. Эй, дружище, иди сюда! Помоги отбить напарника у байдинов! Давай за мной! Я засады! Поможешь, буду благодарен! Долги в долге, возвращаю Окей, пошли. Я ч, бандиты, то Ненавижу их. <как> это именно за пацана, которого черт вначале. <как> Полюсились. Сохраняемся. Вот, так, это у нас электроаномалия да с патронами у нас напряг, нужно разживиться нас... какая-то штука не да, знаю, я не помню, как называется так, уничтожить бандитов и спести Донготс Угу Сделал это для того, чтобы миссию перепройти. Чтобы долговец не умер. Так, придется еще проходить. Делаем все очень аккуратно. Воздание буквы надо бедолгаться, отлично. Ну, а, вот так вспышка какая-то. Все отлично. Буля, спасибо, друг. Я, блин, уже с жизнью попрощался. Это вот сталкера благодарю, он мне помог. Спасибо, друг. Проходи, пообщаемся. Так. Спасибо, брат, убили моего напарника. Вот возьми чистого сердца. полученные деньги, 130, получишь предмет прицепся по один. Счастливо. Так, ну и нам нужно пробраться на базу. Вот хорошо он спасли эти Бандиты. они пришли оттуда значит там боров а нам нужен боров мы идем за ним что будет так прицел на да, прицел я сюда. вернемся будет тихо чуваки помогите меня порежат скоро сергей и игру а помоги разведчик долго помоги выбраться стараюсь давайте поможем попробуем делаем все очень тихо и аккуратно У нас по любому заметят но лучше не сейчас Сиборова ключит лаборатории. Больно, bueno, всё, не стрелял. Блин, упал. Ну, подорвали, пацаны! Пацаны! işlem. Сколько их твою... а, а. Опа! вылез! Два. Так, вот туда. Сколько сна это был боров, да? А, это был боров. А че я его так легко убил? Так, теперь нам нужно выбраться из базы Бандит. Кого долго в цель пусти? Вот как я не знаю. Так, ну что все? Всё. Sure. А вот и. Эй, сталкер, помоги, открой эту чертову клетку. Пульт управления находится на стене. Эй, сталкер, помоги, открой эту чертову клетку. Пульт управления находится на стене. Спасибо, друг, я твой должник. Сергей Ахмат, спасибо, брат, теперь твой должник. Смотри, что я узнал, может пригодится мало ли боров. Это у них заводим. Припас Люпаст себе много всякого добра. Если у него часть ключа в подземелье на старой фабрике охранники мои трепали что там раньше какая то лаборатория была только пробраться в Борову нелегко спасибо за информацию пора убираться к своим хорошо бы отсюда же вынется удачи да уйдешь мысли. я всех перебил а я уже прикончился не справился так тогда мы Пойдем, нужно сказать, что-нибудь. А это Найти документы подземная лаборатория, много и Найти под лабораторию. Что, идем в лабораторию? Раньше, кстати, тут. Когда играл, очень долго проходили Сейчас прям раз, два, раз, два. Хотя на одной и той же сложности. Играть. Так, туда точно. передогнем Я думаю, водку можно это все выбросить. Тут тоже не понимаю, зачем Угу. 96 минутов нормально. Выбросить, выбросить. Давайте повесим пояс. Угу. Что-то что А, может быть, сейчас. Так, все, отлично, больше тут никого нету. Все, патронов у нас В принципе, нормально. Смотрите, кто к нам колеса, Катя. Че еще есть? Видимо, да. Так, я думаю, с лаборатории давайте разберемся сейчас. <клыш> думаю, успеем за себя. Здание найти документы под лаборатории. в лаборатории ну на короче найти код к двери. Вот это в Ну, значит, субда. Так, тут вроде бы лучше снорки. Так, один, два, четыре, три. Понял. О, отлично. Конец. Psyle <coughs> big <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> We okay, didn't know. 5, 4 запоминаем. Все вместе. Теперь 4. 2, 3, 4. Угу. 2, 3, 4. Так. Так, друзья, мне короче опять имела игра. А здесь больше не видите. что тут происходит непонятное. Все, принести документы к бармену сейчас начнется. Как я Ну, как правило, не We Так понятно, ну, у от них убежать. Попробуем. Давай уходим. Угу. так, у вот, вас прицелом целом в общем Сейчас я Правильно иду. Да. Иду правильно. друзья мы продолжим в следующей серии выйдем из этой лаборатории начнем там бегать венера всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал с вами был артем всем удачи до встречи увидимся в следующей серии